Добрый день! Меня зовут Элина и я представляю ФГБУ ЦЭКИ Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какие документы необходимо разместить в разделе «Документы» паспорта территориального размещения технических средств информационных систем? В раздел «Документы» необходимо приложить правовой акт, или иной документ, являющийся основанием для создания информационной системы, документ об образовании юридического лица, по владельцу информационной системы необходимо приложить «Акт о возложении на должностное лицо полномочий владельца информационной системы», необходимо указать реквизиты правового акта об определении юридического лица или индивидуального предпринимателя оператором информационной системы а также ссылка на официальный источник опубликования правового акта в соответствующем поле раздела «Владелец информационной системы». Необходимо приложить эксплуатационную документацию. Правовые акты, определяющие порядок размещения и использования информации, размещенной в информационной системе, Необходимо указать реквизиты правовых актов, определяющих порядок размещения и использования информации, размещенной в информационной системе в соответствующем поле раздела «Информационная система». Правовые акты, устанавливающие полномочия размещения субъектами контроля информация в Информационной системе. Необходимо указать реквизиты правовых актов устанавливающих полномочия размещения субъектами контроля, информация в информационной системе в соответствующем поле раздела «Информационная система», правовой акт о назначении ответственным за обеспечение соответствия характеристик информационной системы требованиям эксплуатационной документации. Какой код окбд 2 возможно применить для работ по аттестации рабочих мест – по требованиям безопасности в СТЭК России. Для работ по аттестации рекомендуется использовать код ОКПД 2 74 90 20 140. Услуги в области защиты информации. Для работ, связанных с подготовкой к аттестации, рекомендуется использовать код ОКПД 2 72 19 29 110. Услуги, связанные с научными исследованиями и разработками в области защиты информации. В каком случае необходимо заполнить поле окончания периода измерения показателя» подраздела 5.1 «Функциональные характеристики объекта учета». В соответствии с пунктом 47, приложение номер 4 –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 Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту infosobakoceki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!